друзья всем привет едем на авторынок точнее уже приехали на авторынок 9 часов утра рано смотрите еще практически никого нету да, стоянки даже закрыты вот некоторые только только открываются сегодня значит с вами заберем интересный автомобиль он не новый он не новый это не проходной автомобиль можно сказать старенький да но он в очень хорошем состоянии посмотрим я вам покажу про него немного расскажу это конструктор, как вы догадались. Вот. И также заберем Тоже один из очень популярных автомобилей. Тоже про него немного расскажу. Хотя, в принципе, про него уже все знают. Это не Hondaстый вагон спада, но это это тоже Honda. В общем, ладно, идем, забираем конструктор. Ребят, и, наверное, послезавтра, послезавтра, я думаю, в субботу Да, в субботу, наверное, Выйдет большое видео, обзор авторынка, зеленый угол с ценами, уже походим, посмотрим, посмотрим большое количество автомобилей, как раньше, пооткрываем, посидим, посмотрим по комплектациям, ну, естественно, естественно, по ценам, поэтому, кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, кому нужна помощь в проверке, отправке автомобилей, звоните, пишите, мы всегда на связи. Так, друзья, автомобиль забрали. Это у нас Toyota Noah, И вы не поверите, вы не поверите, с каким он пробегом. Автомобиль с пробегом всего лишь. Так, сейчас встанем. Не встанем, а поровнее. 73 тысячи километров. Сейчас где-нибудь остановимся, я вам покажу, в каком он состоянии. Итак, это Toyota Нох. 2001 год. Бензин 2 литра, 150 лошадиных сил он на литье на зимней резине хотя у нас уже близится лето уже весна тут немного совсем немного осталось до лета но это это не беда покупает не резину а автомобиль он целенький в плане да у него есть какие-то небольшие подкрасы но не глобал. это конструктор это не распил посмотрите в каком состоянии находится салон какой он чистый и сколько места в салоне вот а, те кто смотрит наши выпуски кто смотрит наши видео посмотрите обшивка двери багажника да. А, многие ну, как бы видят знают третий ряд сидений основная масса минивенов место там маловато сейчас покажу сколько здесь во первых второй ряд сидений кресла удобные широкие такие знаете массивные ручка очень много места Садится. люк люк представляете есть люк печечка дуечки обдув широкий проход можно пролезть на первый ряд сидений смотрите я сел мне удобно комфортно коленки у меня никуда не упираются места очень много печка даже есть пепельница подстаканники прикуриватель ну как видите окно здесь она не открывается есть очень удобная ручка окно здесь не открывается ну и соответственно двери двери здесь нету с левой стороны окошко есть оно открывается оно работает Машина 2001 года, кнопочку нажимаем, люк открывается. Ну, реально, очень удобно, очень клево. Заодно посмотрим на крыши. Видите, есть даже, есть даже рейлинги у автомобиля. Два люка, также кнопочку нажали, люк у нас закрылся. Давай, друг, закрывайся. Так, ну давайте сядем на третий ряд сидений, посмотрим, сколько там у нас места. А, сейчас вот эти сидушки, они двигаются, они отодвинуты до конца. Итак, давайте вот так, чтобы было более внятно и понятно, немного отрегулирую. Смотрите, друзья, я сел, третий ряд сидений, у меня коленки никуда не упираются. То есть здесь будет комфортно ехать даже взрослому, не только ребенку, да, но и взрослому. Помимо этого, у нас еще остается как бы, не то что неплохое, а довольно-таки неплохое место, неплохое место в багажном отделении. Поэтому, ну, таких автомобилей сейчас сейчас уже не выпускают. Пойдем посмотрим, что у нас по передней части. Кстати, для задних. Ну, это сидушки у нас складываются, рычажок. Подстаканник тоже. Прикуриватель. С правой стороны идет просто, просто два подстаканника. Также есть колоночки. В принципе, выходить с машины более-менее нормально. Вот. Сидения двигаются. Все очень просто. Печка. Печка. Печка. Включается кнопкой, печка работает, все работает. Единственное, конструктора, да, надо выключить. Нужно, нужно заправлять кондиционеры, нужно заправлять. Итак, со стороны водителя, ПТС автомобиля нету, ПТС в автомобиля нету. Сел, сижу, опять высоко, гляжу далеко, коленки никуда не упираются, все шикарно, все удобно, все доступно. Друзья, ну давайте посмотрим самое интересное подкапотное пространство в каком оно состоянии. Единственное, единственное, к чему у меня здесь есть вопросы, как-то посмотрите, двигатель просто блестит, работает как часика Единственное, к чему у меня здесь есть вопросы, да, это не кузову, не кузову это по подвесочке. подвесочка да она как бы требует здесь внимания. японец был такой не знаю как то он небрежно относился к автомобилю но опять же еще а, это автомобиль конструктор конструктор то есть как они собираются они не загоняются там никуда не в сервис качественно давайте будем откровенно до да, качественно эти конструктора Собирать никто не будет. Видите, подлокотник тут такой еще есть, его можно зафиксировать в любом положении. Качественно их собирать никто не будет. Они собираются прямо вот а, на улице. Поэтому, покупая конструктор, обязательно, когда, вы его, когда он уже приезжает в ваш город, неважно, может, вы его там здесь покупаете, обязательно нужно заезжать на подъемник, затягивать, протягивать, в общем, собирать автомобиль под себя. Ладно, показали вам вот такой вот замечательный автомобиль такого года, в таком состоянии. Вот, как видели находимся возле транспортной сейчас его сдаем сдаем и едем за другим автомобилем, автомобилем за honda напоминаю это конструктор автомобиль это нелегальный оформить его а, легально невозможно многие там, я никого не призываю ничего делать, но для чего их покупают? Либо на запчасти, либо куда-то в деревню там, к бабушке гонять, где а, полиции нету, да? Вот. А, либо, ну, там, приступая к закон, а, переваривают кузова, переваривают планки, но, ребята, еще раз повторяю, это не незаконно. То есть, все на свой страх и риск. Пока отправляли ног. вот, время уже а, начало 11 как видите, появились продавцы японских товаров, появились продавцы автомобилей, пооткрывались ворота, то есть рынок заработал. Это для тех, кто говорит, что рынок стал, что рынок не работает. Ребят, рынок работает, машины завозят, новые, есть старые, машины продают, машины покупают. Какие-то добрые люди, добрые люди досыпали а, ямы на авторынке Зеленый угол. Не все, конечно, но но хотя более-менее то ездить было вообще практически невозможно то есть, там 35 километров в час сейчас вот как-то можно можно двигаться по рынку что-то мы с вами отвлеклись к дорогам а, как видите мы уже едем в это ходе я думаю вы догадались что это honda fit не fit shuttle что это honda shuttle вот кстати напишите в комментариях как у вас режим самоизоляции носите ли вы маски пользуетесь ли вы антисептиками носите вы перчатки вообще как дела у вас обстоят в городе у нас как-то вот, знаете как сказать людей все больше и больше ставят ставят такой диагноз ладно итак это honda shuttle 2016 года выпуска но Допустим возникают вопросы, да, в объявлении указан 2017 год, ты приходишь, смотришь автомобиль по факту 2016 года, что это такое, друзья? Многие продавцы, да. Есть такие, как бы недобросовестные продавцы, кто специально завышает год, то есть вплоть до того, что машина может быть 2015 года выпуска, да, а в объявлении могут указать что это 2017 год выпуска. Ну и также, когда ходишь по авторынку, на лобовом стекле может написано то, что машина там, я не знаю, тоже 17 года выпуска, да, по факту она будет 15 года выпуска и как это назвать? Эффект неожиданности, что ли? Ну, короче говоря, все это машину посмотрел, тебя машина полностью устроила, цена устроила состояние устроило, вот, ты говоришь, все, пойдем рассчитываться, вы приходите выписывать договор купли-продажи, да, а документы вы еще до этого не смотрели, ну и по факту вместо 17 -го года в документах указан 15 год и просто вот эта вот неожиданность, да тебе машина нравится, ты в нее влюбился, тебе приходится ее покупать, поэтому тоже внимательно относитесь к этому внимательно проверяйте документы сверяйте смотрите год выпуска Ну и допустим что касается по японии да? допустим вот этот автомобиль он реально выпущен в 2016 году но если его пробивать по аукционной статистике то в статистике он будет идти как 2017 год спросите вы почему все очень просто в японии считается ну, грубо говоря год выпуска до да, с момента когда машину приобрели когда она пошла в эксплуатацию и того получается вот этот автомобиль выпущен у нас в 2016 году но приобрели его в 2017 году поэтому в японском аукционе год выпуска указан 2017 год Итак, ну давайте наверное остановимся где-нибудь да посмотрим на внешний вид и я вам расскажу про этот автомобиль хотя уже было много видео видео но пускай новый новый хозяин полюбуется на свой автомобиль итак собственно вот он вот он шатал да я даже не знаю как назвать вам показать цвет такой фиолетовый фиолетовый этот цвет он без литья он на летней резине на родных колпаках комплектация идет с сонарами камера заднего вида ветровики акули плавник бак слева бесключевой доступ чистейший ухоженный салон с кожаными вставками очень хорошая комплектация датчик при столкновении мне нравится как у него трансформируется салончик вот таким вот образом посмотрите посмотрите на багажное отделение здесь вот такие вот полочки кстати сиденье у нас еще складываются вот таким вот образом автомобиль едет в новосибирск Подписчику очень повезло. Автомобиль забрали, вот только-только забрали. Ремкомплект все у нас есть. Запаска тоже есть. И поедет он на вот этом автовозе. То есть автомобиль, автомобиль сегодня уже уедет. Замечательный город Новосибирск. Видите, получается ровный пол. Ну и то же самое можно проделать со второй со второй сидушка, то есть вот она получается, я не знаю, двухспальная огромная кровать, огромная кровать, можно можно в ней спать, ну не в ней спать, в смысле <laughs> на кровати спать. Также есть подлокотник, ремешок, ремешок это гибрид, по-моему, 132 лошадиные силы плюс, конечно, добавляет добавляет гибридная установка автомобили есть есть гибриды есть не гибриды господи да где-то есть автомобили 4 в.д. подкапотное пространство блестит пробег 92 тысячи. аукционная оценка на автомобиль 4 балла бьется по статистике японец молодец вот наклеил себе вот такого вот плана пленочку защитную, да, но вот там есть, конечно, пару царапин под ней мелких. Видимо, он испугался то что все будет царапать и пришлось ему. А дальше, значит, по функционалу, а, кстати, идет два ключа. У автомобиля на одном брелок батарейки села. Кнопка старт-стоп. На кнопку нажали, автомобиль завелся. Кожаный руль, мультируль, круиз-контроль, Эко режим, сеннарчики. Uh, ушки у нас складываются. Знаете, некоторые... Uh, Я хочу машину в максимальной комплектации. В какой максимальной комплектации? Ну, хотя бы, чтобы уши складывались. Ребята, это самая простейшая комплектация. Уши складываются, регулируются практически у всех в японской автомобиле. Есть какие-то автомобили, там там самые-самые маленькие, допустим, Мира какая-нибудь, Альта. Да, у них уши складываются вручную. Но практически на всех автомобилях уши складываются автоматически. Везде есть кондиция. Камера заднего вида это не проблема, даже если у вас стоит маленький магнитофончик, вы спокойно можете поставить в абсолютно, практически в абсолютно любой автомобиль, 2 диновский магнитофон, купить камеру за полторы тысячи рублей и установить ее. А, зеркало есть на себя там смотреть не знаю мужикам ну, нафиг не нужно это зеркало здесь тоже у нас такое вот под кожу все сделано кнопочка а, сейчас мы работаем на двигателе то есть идет у нас заряд батареи дворники работают даже водичка есть водичка скос такой знаете лобового стекла под большим углом она большой такой угол градус airbag airbag ну что вам еще показать вот этот вот кармашек. вообще не знаю для чего он здесь сделан что-то на можно положить оттуда все посыпется лепестки переключения передач можно ехать на на ручном режиме повторители форточка да, в стойках стекла ну вот здесь тоже идет получается на обдув по месту Место в принципе нормально сидушку можно опустить вот так вниз она когда она опускается вниз она одновременно сдвигается назад и опускается вниз ну и соответственно, ну, не знаю, я вот сел как-то, да, не видно мне еще. Соответственно, когда ты поднимаешь сидушку наверх, она двигается немножко вперед, ну и поднимается, поднимается, получается, наверх. А здесь вот такая приспособа, что туда можно сделать? Не знаю, телефон, в принципе, да, вот как раз место получается. Здесь идет у нас под телефон. Но опять же, допустим, мы когда едем, да, как-то но честно неудобно туда рукой залазить то есть можно нечаянно вот как-то сдвинуть э, ручку переключения передач поэтому место наверное по телефону только здесь либо он у тебя будет в кармане либо покупать какую-то подставку люфта нету никакого в рулевке на машине прокатились по подвесочке тоже вопросов нету подвеска живая лобовое стекло целое, там без без трещин камера заднего вида как я показал работает э, вот время сколько у нас около 11 до да, время а, уже как бы на улице показывает 15 градусов но утром утром было холодно Сейчас стало тепло, и уже приходится ездить с кондиционером. Ладно, ребят, вот такой получился мини-краткий обзорчик двух автомобилей. Конструктора, конструктора и автомобиля под полную пошну. Кстати, стоит автомобиль, стоил он 830 тысяч рублей, отдали его за 800 тысяч рублей. Не забываем подписаться на канал, не забываем подписаться на канал. И, как я и говорил, завтра-послезавтра, в пятницу, в субботу, будет большое видео про на «Зеленый угол». Всем пока!